Приветствую вас, друзья и коллеги. Хочу с вами поделиться очень важной новостью. Скоро состоится запуск инновационной цифровой экосистемы, созданной в Дубае, во всемирном центре бизнеса номер один и экономики будущего. Аналогов такой системы в мире нет. В эту систему входит свой блокчейн со скоростью обработки транзакций 50 тысяч операций в секунду. Вы только представьте, Visa, MasterCard работают Система на скорости 20 тысяч операций в секунду. Это в два с половиной раза быстрее наших технологий блокчейна. Также в систему входит свой обменник с минимальной комиссией транзакции 0,1 евро на любую сумму. Своя биржа со своим мастеркоином без всяких дополнительных обертываний. Мастер-коин – это токен, отвечающий в оплате комиссии за транзакцию. Ну, другими словами, его еще называют газом. Также входит приложение на, для андроида или для айфона, в котором собрано в одну удобную простейшую систему все, что нам необходимо. Обменять, отправить криптовалюту. Снять наличную, это становится проще простого, как заказать отель, такси, пиццу, суши, роллы через приложение. Мало того, в эту систему входит пластиковая виртуальная банковская карта, добавленная в PayPal, для совершения любых операций в абсолютно любых магазинах и для снятия наличных средств. Вы просто совершаете любые операции с телефона, вот и все. Дубайский банк сам конвертирует. Ваши цифровые активы в валюту страны, в которой вы проводите эту оплату. Все это становится доступным для держателей MasterCoin. И, конечно, это серьезная, легальная компания, банк, который имеет регистрацию в Дубае. MasterCoin не раздается на преселлах, аэрдропах или ботах и так далее. Он добывается за счет мастернода, Это хаб компании. Монеты чеканятся каждый день на протяжении 20 лет и начисляются на ваше приложение. То есть, купив один раз хаб, вы приобретаете себе печатный станок на 20 лет. И сколько бы мастер коэ не стоил в будущем, он будет печататься у вас дома, а вы будете получать прибыль. Правитель Дубаи, наследный принц Мактум, сделал анонс о развитии единственного блокчейна, который поддерживает государство Эмиратов. И он сказал о том, что Мастеркоин уже к концу 2022 года этого года будет стоить не менее 500 евро за единицу, а за 2-3 года блокчейн Дубая станет первым в мире по ликвидности и популярности. А Binance просто уйдет вообще на задний план. Вы только представьте, сколько трейдеров со всех бирж сбегутся, слетятся, узнав о запуске такого продукта. И очень важно сейчас до них снять эту прибыль, снять эти сливки на пике и купить на спайде. При этом скорости в 50 тысяч операций в секунду это становится возможным и реальным, так как средства поступают в считанные секунды. Вам не надо будет ждать несколько часов зачисления и терять прибыль на изменение курса. Тем более, что блокчейн устроен так, что вы никогда не отдаете свои средства бирже. Все происходит в приложении при полном подтверждении обеих сторон. Вы всегда являетесь единственным держателем ваших средств. И это, на мой взгляд, самая лучшая и самая полезная IT-технология за последние шесть 7 лет, которая отвечает потребностям рынка, безопасности клиента. Ну и самое важное, за счет чего будет расти курс мастер -коина? Вы все знаете, что сейчас самый растущий многомиллиардный тренд – это оцифровка и токенизация. То есть акции компании, ценные бумаги, облигации – это уже не актуально покупать в банках. Актуально приобретать токен оцифрованной компании или продукта на блокчейне. Тем самым иметь долю компании, которая платит ежемесячно проценты своим акционерам ну, как бы держателем токена, и эта система в первую очередь была создана для токенизации компаний и продуктов всего мира. А на саммите в сентябре мэр Дубая озвучил планы Эмиратов на 2022 год, в который входит оцифровка всех компаний Дубая в, в нашем блокчейне. И на сегодняшний день уже подано, ребят, вот начало января, да, январь, уже подано более 240 заявок на токенизацию, а мы, держатели хабов, имеем возможность приобретать токены компании по самому минимальному курсу прямо в приложении. И так как хабов всего 50, 500 простите, тысяч, Мастеркоин ограничен в количестве и тем самым создается дефицит токена для совершения транзакций. Это и приведет его к росту, к его стоимости более чем биткоин. Именно те, кто приобретает себе сейчас печатный станок и будут владеть ситуацией 20 лет как минимум. Многие уже проворонили момент старта двух мастеркоинов. Помните, выходили BNB, эфир, который сейчас стоят очень хороших денег. И я считаю, что сейчас... Это возможность в полной мере скомпенсировать все потери ошибок прошлого. Напишите мне в личку, я познакомлю вас с крупным лидером СНГ, который имеет уже 50 хабов, заработал уже более миллиона евро и за 5 месяцев просто на бонусах по маркетингу. Также он расскажет вам, как за три месяца получить прибыль в 300 тысяч евро и выйти на запрограммированный доход на долгие годы. Более того, для тех людей, которые попадают в мою команду, есть дополнительные эксклюзивные бонусы, секреты по автоматизации бизнеса, по развитию команды. Мы не бегаем со списком 100, мы не достаем близких, мы ведем современный бизнес с современными технологиями современному до связи мои дорогие друзья и коллеги и не забываем что количество хабов ограничено до встречи в личных сообщениях пока пока